Друзья мои, всем привет! Сейчас у нас небольшие неполадочки, поэтому придется немножко изменить. Сейчас мы быстро это все уберем. Снизу одну книгу надо было убрать. Угу. Друзья мои, всем привет! Я вам желаю хорошего дня. Сейчас я уже в эфире вот. и Начинаю свою трансляцию. Сегодня, конечно, хочется поговорить о фильме. Я сейчас смотрю фильм, называется «Великолепный век». Это историческая драма, которая состоит из четырех сезонов. Всего в этом фильме всего 139 серий. Зацепил. Этот фильм меня вначале зацепил. Начинался он у нас, показывает одно украинский. Украинский телеканал показывает. Сейчас, друзья, немножко прикрою, чуть-чуть прикрою. Оно, вот, мне кажется, так немного лучше и удобнее говорить. Показывает один украинский телеканал. Вначале я начинала его смотреть, потом нет, потом вникла. И вот действительно очень интересно. Это турецкий остросюжетный сериал по сценарию Мирал Акай. Этот телесериал основан на исторических событиях периода властвования Сулеймана Великолепного. Это 16 век нашего столетия, где-то 1500-1560 года. А снимался этот сериал в 2011 году. 2011 по 2014 год. И э, после выхода этого фильма было очень много разной критики. Даже сам Эрдоган сказал, что этот фильм показывает Османскую империю, показывает очень жестокой. Но э, очень многие критики сказали, что э, славянская наложница, интригантка, она пересорила турок. В принципе, и вот мне очень понравился «Великолепный век». «Великолепный век» Османской империи, вот по моему мнению, это является шедевром среди сериалов. Когда идет сериал, я не переключаю, а вот после каждой серии думаю, и что же будет дальше, и что же произойдет. Особенно очень сильно зацепил меня этот фильм тогда, когда вдруг ни с того ни с сего, ушла актриса, героиня, первая героиня, которая сыграла Гюрем, ее сыграла актриса Мерьем Узерли, и вот она оказывается. Я потом начала узнавать, читать в Википедии, читать в интернете, и я узнала, что эта актриса просто сказала, ничем не поясним, она просто сказала «Я устала и уехала к себе домой». И в это время вот очень сильно бросилось в глаза, что, по всей видимости, режиссер все это создавал на ходу, потому что получилось, как Юрем пропала, ее не показывают. И я даже мужу говорю, смотри, как интересно. Обычно она такая умная женщина показывает в сериале, очень умная женщина, всегда все предвидела, а здесь берет себе письмо и едет сыну потому что сын ее позвал и вот здесь здесь вот по всей видимости редактор думал как же выйти из этой ситуации ну вышел молодец затем уже пригласили другую актрису вначале она первые сериалы вот интересно она играла играла так как вот нельзя было поверить ей что она Королева, что она царица. Вот Так как первоначальная первая героиня Хюрем играла Мирьем Узерли, это была настоящая королева. Она сыграла замечательно, эмоционально, э, сыграла именно Гюрем. И вот мы видим в сериале, что эта женщина была с характером, с очень жестким и вместе с тем веселым. Именно поэтому она и получила имя Юрем. А Гюрем Сосманского это означает веселое. Поэтому, ну, эта женщина действительно была настоящая королева, настоящая звезда, настоящая мать, волчица, которая билась за своих детей, которая э, имела, ну, скажем, и веселый нрав, и жесткий характер. Э, вот мне понравилось еще одно, когда она сказала. Когда она учила свою дочь и говорит, если бы в свое время Вальде говорит, приняла меня как невестку, как дочь, она бы не потеряла своего сына. Это э, действительно вот очень много в этом фильме, очень много вот таких вот высказываний, э, более, я даже смотрю, что это э, вроде бы как э, молодежь играла этот фильм, но высказывания вот таких вот пожилых людей, более такие... Психологические высказывания. И вот хотелось бы, конечно, поговорить еще о ком о Махидевран. Махидевран Султан в сериале все начинается с того, что у нее в сериале Великолепный век это супруга Сулеймана Великолепного и мать его первенца. Мустафы. В первой же серии Махидевран. И султана показывают, что они очень любят друг друга. Но когда появляется Юрем, все это меняется. Султан влюбляется с первого взгляда, с первого разговора, с первого танца Роксоланы. Он в нее влюбляется и Нежность Махидевран и Султана уходит куда-то, они в первой серии очень нежно любили друг друга друг друга. И после этого Махидевран начинает мстить. Когда она видит, что Сулейман без памяти влюбляется в наложницу, Махидевран начинает мстить Роксолане. Но забывая о том, что месть всегда приносит нехорошие последствия что зло притягивает к себе зло. А еще в традициях Османской империи было, что все жены, они должны друг друга любить, жить в любви друг к другу. Очень много сделала Махидевран, очень много ошибок, злых ошибок сделала. Первое, это когда она украла изумрудное кольцо, которое изготовил султан. Махидевран первоначально думала, что это кольцо было для нее. Но как же она разозлилась, когда увидела это кольцо на пальце у Гюрем. Да как же посмела? Вот это какая-то наложница присвоит то, что принадлежит ей. И э, она все время вот так вот считала. Она считала себя всегда выше всех остальных. Именно поэтому она теряла свою любовь. Любовь Сулеймана к себе. Тогда она решила подговаривать свою служанку и крадет украшение в Гюрем. Однако не учла одно, что все-таки из-за пропажи поднимется очень большой скандал. Поднялся этот большой скандал и тогда пришлось ей вернуть украшение. Но ну и опять же, вернув украшение, она не призналась что Эйтана, она взяла и подбросила его рабыне. За вот ее жестокость, за вот эту ее ревность поплатилась жизнью невинная девушка. Но Махидевран на этом не остановилась. Сделав одну жестокую ошибку, она делает моментально и вторую. Она, излученная ревностью, теряет ребенка. И вновь главной причиной, главной виновницей своего несчастья она называет Гюрем. После потери своего ребенка она жестоко избивает Гюрем. Когда же Валиде ее вычитывает за этот поступок, она нагло врет. И после этого, после этой второго ее проступка, злого, Проступка. Сулейман уже не взглянул на нее, и любовь Сулеймана к ней начинает угасать, угасать и угасать. И после этого он не взглянул на нее уже, как на свою жену. Но Махидевран не успокаивается. Она покушается на жизнь Гюрем и ее ребенку. А как это случилось? Она травит сладости, которые любил которые были предназначены для Сулеймана Великолепного, зная, что эти сладости Сулейман кушать не будет, а будет кушать его возлюбленная. Врачи, конечно, спасают Гюрем, жизнь Гюрем и ее ребенка. И Сулейман, зная и подозревая, кто за этим стоит, собирается выгнать Махидевран со своего дворца, чтобы больше не было никаких интрижек. Но, одна, но когда он шел и был уже намерен выгнать Махидевран, выслать Махидевран со дворца, он услышал, как нежно она разговаривает со своим и его сыном Мустафой. И, пожалев их, он их оставляет. А в это время Махидевран сваливает всю вину на преданную ей служанку Гюльша Хатун, которая помогала во всех ее интрижках, во всех ее злых и нехороших интрижках. И Гюльшан Хатун готова была пойти за нее в огонь и в воду. Но Махидевран была не такова. Он не, она не очень она любила только себя, она была очень жестока, и она боролась именно за свою власть. В то время вот еще был такой случай, когда Сулейман борется за жизнь, она собирается казнить всех детей Юрем и говорит, только мой сын должен быть единственным наследником престола. Она считает, что только ее. То, несмотря на то, что Мустафа прекрасно любил всех своих братьев, свою сестру, детей Юрем, но Махидебран решает, что только ее сын должен быть наследником престола. Поэтому она постоянно покушается на жизнь. Покушалась на жизнь Юрем. И вот в один момент, когда Сулейман доверил ей управлять гаремом, она вместо того, чтобы все деньги направлять в гарем, она их растратила на свои украшения, на свои платья. И когда Гюрем это узнала и сказала, что я все-таки расскажу об этом Сулеймана, это растрата. После этого она решила Гюрем убить. Но а мысли у нее какие были? Да как смеет какая-то наложница переходить мне дорогу? Но наложницу Бюрем удалось спасти, и после этого она стала управлять гаремом. Но и все равно, несмотря на то, что вот столько и все ей не удавалось сделать, она была уже истощена своей злостью, желчь ее изнутри сжигала, но все равно продолжала, продолжала, продолжала мстить и творить свои вот эти злые дела. И все-таки... Ей удалось, и она убила, отравила Махмеда. Несмотря на то, что она знала, как преданно относился Махмед к ее сыну, а своему брату, брату Мустафе. Как она даже ранее, как она спасала этого ребенка, вынося его из огня. Но несмотря, ну вот из-за своей мести, как низко пала эта женщина. Она очень заиграла свои жесткие игры, и в конце концов Сулейман ее все-таки выгнал из дворца. И вот эта, жесток, вот эта жестокость привела к тому, что женщина закончила затем свои дни в нищете. Прочитав историю, посмотрев, вот этот фильм меня э, подтолкнул тому, что я все-таки решила э, смотреть историю, посмотреть, как же сложилась судьба Махиды -де В действительности э, Мустафа пострадал, э, потому что э, из-за, скорее всего, игры матери, вот эти злые игры матери и привели... Э, такой судьбе Мустафы. Затем он он уже в дальнейшем прислушивался к отцу, но тем не менее случилось, как случилось в истории, и Махидевран закончила свою жизнь в нищете. Ну и хотелось еще Героиню, главную героиню, героиню обсудить, которая мне больше всего понравилась и против которой все интриги и на этом, именно на этой героине и э, крепится, скажем, э, это как основа всего великолепного века. Это главная и самая яркая героиня этого фильма Юрем, Арксалана Юрем Султан. Э -э Самая, еще раз повторю, что это, по моему мнению, самая яркая героиня в этом великолепном фильме. История ее жизни до вступления в гарем неизвестна. И очень многие историки пишут, описывают по-разному. Одни считают историки, что она родилась в 1505 году в семье священнослужителя из Рогатина, это Украина. И звали ее Анастасия Лисовская. Она уже готовилась к свадьбе, у нее был жених, и в это время она была похищена крымскими татарами, передана в рабство, а затем, а затем подарена султану Османской империи. Другие же историки считают, что имя ее было, было первоначально Александра, и родилась она в Великом княжестве Литовском. Некоторые пишут, что ее забрали в плен от жениха, некоторые пишут, что ее пленили. И поэтому именно, и таким образом она, далее ее перепродавали, и таким образом она оказалась в Гариме. В Гариме мы видим, она оказалась и сразу же показала свой характер взрывной, веселый и за свой веселый характер и за свой веселый характер она и получила имя Гюрем. Мне, мое мнение и о, о первой актрисе, и о второй актрисе сыграли прекрасно. Перв, вторая актриса первоначально было видно, что королеву еще у нее не получается, но вот сейчас смотрю, с каждой, с каждой серией она становится все увереннее и увереннее, и увереннее в себе. Прекрасно играет, прекрасно играет, и прекрасную героиня замечательно сыграна в этом фильме в великолепном веке. И вот то, что я хотела еще о Гюрем сказать, она была любимицей султана, понятно почему, потому что у нее был неординарный характер, у нее, у нее были не только наряды, да, она любила и получала всегда лучшие наряды и в дальнейшем, вот хоть ни разу наложницы не становились женами, но все-таки она стала женой и правой рукой султана. И э, в дальнейшем мы также видим, когда уже она стала в более зрелом возрасте, а оказывается в Османской империи было заведено, э, почему гарем? То есть султан должен иметь много-много-много наследников, а славянская женщина к этому не, при, не привыкшая, у нее в характере совсем другое, у нее должен быть один муж, одна семья и на всю жизнь. Поэтому она ему даже и говорит, говорит, мне очень тяжело это осознавать, я, говорит, не могу, я понимаю, что у меня должен быть один муж, одна семья, и вот мы все вместе, все э, одна семья, я, говорит, не понимаю этого, это не было сказано так э, явно в фильме, но, но это под текстом, это между строк э, слышно, слышно э, характер славянской женщины. Именно поэтому она и была и правой рукой, и э, всегда ее мысли совпадали с мыслями Сулеймана. И вообще очень прекрасный фильм, друзья мои. Присоединяйтесь, э, присоединяйтесь к этому обсуждению, пишите мне. Вот у меня были такие прекрасные заготовки. То, что я э, немножко подготовила, все мои мысли я вам, друзья, рассказала. Поэтому, если вы еще не, при, не присоединились ко мне, э, подписывайтесь на мой канал. Заходите, пишите, о чем бы хотелось поговорить, о каком фильме. Я, конечно, посмотрю, и мы с вами обязательно его обсудим. Друзья, хорошего вам дня, до новых встреч в эфире. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Всего хорошего. Пока-пока.